Сегодня мы выполняем комплекс для плечевых суставов, для профилактики плечевых суставов. Он подойдет и для тех, у кого ощущается боль при подъеме руки, при развороте, вращении, да, пронация и супинация. И поэтому он будет очень такой спокойный, щадящий, в то же время помогает проработать весь плечевой сустав и укрепить те связочки, которые у нас есть, не травмируя их. Итак, мы поставим стопы параллельно, плечи опустим и по возможности поворачиваем плечами. Готовим наши плечи к работе. Очень такое спокойное движение. Помним, да, мы не выполняем упражнение через боль. Теперь мы плечи опускаем и начинаем поднимать кисти вверх и вниз. Как будто на уровне живота. Вот мы поднимаем что-нибудь вверх-вниз. Движение плавное, спокойное. И вверх мы поднимаем ровно настолько, насколько у нас получается. Да? Если вы чувствуете боль в суставе э, или в, в верхней части руки, да, там, где у нас соединяется рука, э, плечевая кость и э, непосредственно туловище, то вы уменьшаете амплитуду, то есть выполняете вот такое маленькое движение, как то, что делаю я сейчас. Чуть выше можно и ниже. Хорошо. Последний раз также сейчас мы оставим руки внизу, соединим их вот таким образом пальчики, развернем правый и левую локоть вверх. Как будто бы мы с вами вращаем колесо или ведем машину, да, вот она. Теперь можно разъединить руки и выполнить то же самое движение, вот они руки вверх, вниз, одна сверху, другая снизу. Да, вот она. С небольшим вращением. Если больно, то мы оставляем руки либо внизу. Либо еще больше уменьшаем амплитуду То есть руки тогда будут вот здесь Как будто мы вращаем вот такой вот колесико Хорошо Опускаем руки вниз Расслабляем основу снова кровь плечами Теперь переведем локти на уровень талии И отсюда покачаем руки Вверх-вниз Здесь включится в работу бицепс Плечевая мышца Непослед... Непосредственно плечевой сустав Он будет в таком щадящем Спокойном состоянии Сейчас работают мышцы вокруг него Опускаем руки вниз И проворачиваем внизу И снова, если мы чувствуем боль Мы с вами а, Просто удержим руки Вот таким образом да? Развернутыми назад одну И попробуем провернуть Вот здесь ну, Последний раз так Теперь мы поднимаем руки, собираем их, да? как будто бы у нас на правой руке сейчас а, ребенок лежит, да? мы его покачаем вправо. Вот такой движение. И то же самое выполним влево. Последний раз так же. Теперь мы наклоняемся вниз выполним то же самое движение, но уже в небольшом наклоне. Проверяйте. В этом положении колени смягчить. Колени вот сюда вперед не выводим. да корпус наклонить из тазобедренного сустава живот подобрать и покачать руки. Вот оно. Вот такое движение. Хорошо. Последний раз так что Теперь мы попробуем сделать то же самое, но маршировать рука. Последний раз, так же, теперь попробуем развести руки, да, вот таким вот образом. Вот они наши лопатки, вот она наша спина, включается в работу мышцы в области лопаток ага, и вокруг плечевого сустава. Если больно, если тяжело, мы уменьшаем амплитуду и вот здесь разводим руки не выше, да, то есть до, локти до уровня плеча мы не поднимаем. Если чувствуете, что можете поднять до уровня плеча, Поднимаем до уровня плеча. Спину при этом мы держим. Последний раз также. Вот теперь мы снова повращаем руки. Вот, так, вот такое колесо, но уже внизу вот здесь вращаем его. Ага, еще. а ага, последний раз также можно чуть-чуть расслабиться. покачать таз из стороны в сторону. Мы поднимаемся мы выполним круг плечами вверху мы последний раз также и теперь мы с вами снова уходим в небольшой крес и начинаем подтягивать кисть вот сюда к плечам да? то же самое движение да только в наклон. сравните свои ощущения в каком положении вам выполнять это упражнение легче вы руки ведете вот вдоль тела по животу еще. оставили руки вверху попробовали их развести покачать если тяжело значит мы выполняем с меньшей амплитудой и напряжение шеи ага, еще еще еще вот и последний раз также Пудем вниз, скручивание повесим чуть-чуть внизу. Теперь мы поднимаемся вверх и пробуем свести руки. Вот здесь развести. Как будто обнимаем себя. И еще. Вот. Меняем правая, левая рука сверху. Еще немножко. Вот она. И еще. Последний раз. Опускаем руки вниз, выполняем вращение, раскачиваем корпус, спряхиваем наши руки, круг плечами, собираем наши ладони и на сегодня это все.